Медиагруппа «Авангард» представляет. Мы Ассоциация «Финтех», в нас входят крупнейшие банки России. Мы разрабатываем как программное обеспечение, стандарты, протоколы, так и проекты поправок или каких-то изменений, или даже новые проекты законодательные, которые позволяют нам вводить инновации в экономику за счет ПО и стандартов, протоколов, новых способов взаимодействия. Мы разработчики платформы MasterChain, которая запущена, сертифицирована ФСБ, соответствует требованиям Банка России – и если подходить к технической части, она построена на базе Ethereum. Там есть достаточно критичные дополнения для того, чтобы работать в продакшн в России для финансовых сервисов. В первую очередь это, как я буду дальше говорить, встроенный ПКИ. Система управления доступа, то есть сеть, которая у нас запущена, любая, да, там даже тестовая, она контролируется, туда невозможно попасть просто вот с улицы, да, как это можно сделать в Ethereum. У нас есть средства мониторинга и администрирования. Важное дополнение для того, чтобы можно было создавать финансовые сервисы, это система передачи конфиденциальных сообщений. Она состоит из двух частей. Про одну из этих частей я буду говорить совсем коротко. Это просто веб-сервис, который... Может предоставлять из инфраструктуры банка доступ к каким-то документам для своих контрагентов. Вот. А что более интересно и что как раз завязано на смарт-контракты, это то, каким образом происходит адресация этих документов, каким образом происходит аутентификация и авторизация доступа к этим документам. Я сейчас постараюсь дать... Обзор того, что мы вот имели, до того, как мы стали разрабатывать эту систему смарт-контрактов. Мы э, имели кейсы, э, это регистрация учета ценных бумаг, торговое финансирование и даже передача платежной информации. Мы имели их в качестве концепций и э, каких-то э, прототипов на Ethereum даже, да, и дальше уже на мастер-чейне. Э, нам нужно было вывести это в пром, и перед этим нам нужно было это сертифицировать. Мы в прошлом году, я рассказывал, предложили такой своего рода стандарт для разработки смарт-контрактов на Solidity языке, который доступен в Ethereum и также доступен в MasterChain. Стандарт этот был очень простой. В общем, нам нужно было сохранить контроль над тем, что будет происходить у нас в сети, над тем, что будет происходить в цепочке, какой код будет выполняться. И для этого мы предложили сделать два интерфейса – это Смарт-контракт, который возможно отключить, и смарт-контракт, который возможно обновить, то есть нужно разместить для этого новую версию этого контракта, запустить ее в сети, и можно указать ссылку на предыдущую версию, и в этот момент предыдущая версия отключается. Логика очень простая, это может служить введением смарт-контракта, это... Можно представить себе как программу, которую вы запускаете у себя на компьютере, но здесь эта программа будет запускаться на всех компьютерах, подключенных к сети Ethereum, и она будет выполняться не постоянно, а только тогда, когда транзакция обращается к этой программе, вызывает какую-то из ее функций. Мы рассчитывали, что мы будем регулярно обновлять логику наших приложений с помощью такой, такого механизма. Это, в принципе, возможно, но оказалось, что количество доработок изменений по требованиям там, лаборатории, по требованиям регулятора таково, что нам приходилось менять процедуру и запуска и эксплуатации этой сети, и то, как приложения работают с точки зрения безопасности. Поэтому нам пришлось разработать еще более сложные предложения о том, каким образом строить такие сервисы финансовые. Глобально проблема, которую мы рассматривали, это то, что банки, финансовые институты, они, у них у всех своя инфраструктура, возможно, они там какие-то процессы подрядчику выносят, но, конечно, свои продакшн системы они содержат и эксплуатируют самостоятельно, управляют их безопасностью в том числе, и они это делают обособленно. Понятно, что э, есть различные виды, соки и так далее, технологии, но все равно решения принимают отдельные люди по своим собственным внутренним политикам обычно, и, э, к сожалению, зрелость процессов вот этих от одного участника к другому, она отличается нам для того, чтобы построить финансовые сервисы, в которых участники могут общаться друг с другом, нужно было заложить какой-то фундамент, какую-то общую базу для этого. И мы как раз использовали для этого распределенный реестр и сеть, которая его поддерживает. Обычно для управления криптографическими операциями используется инфраструктура открытых ключей. Это не новость ни для кого. Нам тоже пришлось ее встроить. Как я вчера говорил, у нас сразу возникали вопросы о том, как мы можем распределенную систему, да, там, даже децентрализованную, построить с использованием УЦ, к которому, по идее, все должны обращаться для того, чтобы проверять корректность там, результатов криптографических операций. Ну, решение, которое... Первым приходило нам в голову, что мы можем необходимую информацию для проверок держать в цепочке, она будет распространяться по всем узлам сети. Здесь важно заметить, что не только узлы этой блокчейн-сети, которые хранят копии реестра, но и все сервисы смежные с ними, то есть сервисы приложений, сервисы там, хранения, доступа к данным и так далее, они тоже должны производить соответствующие проверки и тоже должны пользоваться этой информацией. Да, у нас получилось это реализовать. Дальше мы увидели такую проблему, когда мы хотим какой-то кейс реализовать, уже бизнесовый, нам необходимо выстроить структуру отношений между участниками этого кейса, она может быть достаточно сложной, вот как на этой картинке, то есть там в... В процессе работы с банковской гарантией присутствует э, бенефициар, принципал банк-гарант, который эту гарантию выпускает, еще могут быть спецучастники, как то там федеральное казначейство, есть регулятор, который должен определенную отчетность получать и так далее. И э, они могут обмениваться файлами в нашей сети. Для того, чтобы они могли авторизовать доступ к определенным файлам, им нужно знать про отношения, про роли участников в этом бизнес-процессе, в конкретном бизнес-процессе по одной гарантии. И мы, конечно же, не хотели бы прибивать гвоздями сертификаты, которые мы имеем в PKI, к вот ролям в этом бизнес-процессе. Потому что сертификаты у нас истекут, и значит, срок годности у них истечет, и нам нужно будет каким-то образом заменять или эти, там, менять эти бизнес-процессы, при том, что там не происходит никаких операций ну, фактических, да, не должно происходить. Вот. Мы для того, чтобы решить эту проблему, сделали... Система смарт-контрактов, которая все эти отношения позволяет в себя включить, ну, описать их и прозрачно привязать к ключам сами ключи э, у нас подтверждаются, ну, сертифицируются удостоверяющим центром. Мы взяли конкретно УЦ 2.0 CryptoPRO. Мы являемся оператором распределенного УЦ этого, то есть мы можем там, заходить в консоль и управлять, соответственно, пользователями ключами. Сертификатами, выданными, там, отзывать их и так далее, все участники через нас получают сертификаты для того, чтобы они могли дальше зарегистрироваться в системе. И сертификаты этих бывают множество типов. Типы соответствуют назначению ключа и даже месту использования. То есть у нас есть клиентские серверные TLS сертификаты есть сертификаты для ключей подписи, есть сертификаты для ключей шифрования и они еще разделены по месту использования и по типу использования есть ключи которые подключены к сервису и этот сервис выполняет автоматические операции есть ключи которые на рабочем месте в браузере у менеджера находятся да и все эти ключи разделены по группам и каждой группе назначен определенный уид он прописан в сертификате система контролирует то что для каждой определенной операции используется сертификат, имеющий соответствующий OID. Собственно, здесь я вернусь немножко к тому, что нам нужно было распространять эти сертификаты, и нам достаточно крупно повезло, что в протоколе Ethereum, с одной стороны, никак PKI не использовался, не было какой-то определенной схемы, с которой нам пришлось бы иметь дело интегрироваться, с другой стороны, там механизм, создание и проверки подписи он соответствовал той математически тому алгоритму который у нас принят в стандарте 2012 года и все что нам нужно было доработать это сделать процедуру расчета для бита четности в, ну, в эллиптической кривой и имея этот бит мы можем восстанавливать из обычной гостовой подписи открытый ключ по подписанному сообщению то есть нам не нужно иметь сертификат в тот момент, когда мы проверяем подпись. Мы можем восстановить открытый ключ и по этому открытому ключу получить значение из распределенного реестра. То есть нам не нужно сертификат подписи таскать по всей сети вместе с каждой транзакцией. Это значительно сокращает объем хранимой информации, объем передовой информации, масштабируемость и э, производительность всей этой системы. Собственно, на предыдущем слайде э, заканчивается э, криптография практически И вот это то, что мы, собственно, реализовали в СКЗИ, то, что проходило сертификацию в лаборатории и в ФСБ. Дальше идет описание системы, которая позволяет нам реализовывать бизнес-логику на основе этого PKI. Первое... Вещь, первая сущность, которая нам потребовалась, это, собственно, хранилище для этих сертификатов. Оно реализовано в виде смарт-контракта. То есть, грубо говоря, это набор табличек, в которых записаны э, организации, участники сети, сертификаты э, вместе с разрешенными для них полномочиями бизнесовыми. И также там зарегистрированы все веб-сервисы сети, мы можем через этот смарт-контракт адресовать, собственно, ну, куда нужно обращаться для того, чтобы получить определенный документ. А, мало того, что мы храним сертификат, а, мы приписываем ему должностные полномочия и по требованию наших банков-участников, ну, у них так устроено уже без процесса а, мы при назначении полномочий должны предоставлять документ основания. Конечно, мы не хотим публиковать эти все документы в блокчейне, они туда не влезут, во-первых, во-вторых, как бы они конфиденциальные эти документы. Здесь нам как раз нужна система передачи конфиденциальных сообщений впервые. Мы регистрируем эти документы основания в специальном таком отдельном смарт-контракте для каждого сертификата, для каждого ключа он создается, и в этом контракте прописаны типы этих документов, автор и, самое главное, контрольная сумма. После того, как мы зарегистрировали такой документ, мы можем на основании него назначить определенную полномочию ключу. Конечно, смарт-контракт не может проверить то, что внутри этого вложения будет содержаться какое-то ну, легитимное основание для того, чтобы назначать это полномочия. Но, по крайней мере, мы можем загрузить этот документ и быть уверенными, что он не поменялся с тех пор, как вот это полномочия было добавлено за счет того, что у нас есть контрольная сумма ХМАК. Чуть поподробнее про то, как устроен вот этот контракт, либо профиля, либо контракт бизнес-процесса, это технически одно и то же. У него есть две части. Он содержит список организаций участников этого бизнес-процесса, и для каждой организации возможно назначать одно из множества там, ролей. Уже прикладных ролей, которые вот, вот в кейсе, например, децентрализованной депозитарной системы, где учет электронных закладных, там у нас есть роли депозитария хранения, депозитария учета. Вот такие метки мы назначаем организации, которые участвуют в конкретном кейсе, в конкретной сделке. В другой сделке будет другой список участников, и там будут назначаться другие роли для них. И каждый из этих ролей точно так же уже в этом самом контракте, в другой табличке, лежат документы основания для того, чтобы эти роли были назначены участникам. Кроме документов оснований, там лежат все остальные документы по сделке. То есть электронная, закладная, там какие-то доп. соглашения, да, еще любые другие, может быть, даже технические файлы, кэш какой-нибудь по операциям с этой конкретной ценной бумагой регистрируется в этом списке, записывается туда только автор хмак и тип этого документа, а сам конфиденциальный документ будет доступен через веб-сервис, про который я позже расскажу. Третий контракт, который здесь необходимо рассмотреть, это собственно, контракт ролевой модели. Это то, чем вот наша система отличается там, от того же головы Ethereum и а, за счет чего мы можем а, сложные отношения между участниками сделок а, фиксировать и правила доступа. К документам по этим отношениям. Здесь простые примеры. Мы можем сказать, что читать файл ипотечно закладной может менеджер депозитария хранения, записывать черновик гарантии может операционист банка гаранта. Или, даже мы можем говорить не про конкретные сделки, а про бизнес процессы управление самой этой сетью. Можем сказать, что назначать полномочия для ключа может администратор организации, которая является оператором сети, которая в реестре такую роль имеет. Вот, мы это позже э, увидим, как пример более подробный. Что касается веб-сервиса, который предоставляет э, доступ к файлам, такой э, сервис запущен также у каждого участника э, для того, чтобы сделать аутентификацию обращения, аутентификацию запроса. Он, собственно, получает сертификат подписи, ключа, который обращается к, за определенным файлом из реестра мастер-чейн и проводит, производит проверку подписи этого запроса полученного. Если все хорошо, мы знаем открытый ключ того, и сертификат того, кто к нам обратился. А вот после этого мы должны еще вызвать функцию смарт-контракта, которая нам скажет, имеет ли право ключ на основании своих полномочий должностных обращаться к этому документу, учитывая, что этот документ относится к сделке, где организация этого ключа выполняет определенную роль. Вот. Сейчас еще раз разверну эту схему. У нас есть для примера... Контракт по закупке. и Его участником является организация «Гренатом». Она в роли заказчика. Внутри этой закупки зарегистрирован документ «Техническое задание». Туда «Гренатом» его положил. Ключевая особенность ролевой модели, которую мы разработали, заключается в том, что мы можем иметь неограниченной вложенности цепочку отношений между организациями, и проверять по нашей ролевой модели отношения даже между теми организациями, которые не являются участниками непосредственной сделки. В этом примере Гренатом является участником сделки, а вот Росатом, его главная организация, она записана в отдельном контракте профиля Гренатома как участник. И у него роль главная организация. У Росатома, в свою очередь, тоже есть профиль, это такой же контракт с документами, и там в качестве участника записан аудитор Nexia Пачоли. Это уже третья организация по счету, которая имеет определенную роль, и вся эта цепочка взаимоотношений, она зафиксирована в контракте ролевой модели, ну, в строке, грубо говоря, да? там есть массивчик, в котором записаны Такая последовательность ролей. Так вот, смарт-контракт, который проверяет право доступа на чтение к определенному файлу технического задания, в сделке, в которой участвует Гренатом, он проходит рекурсивно, можно сказать, по цепочке этих отношений и ищет там такой набор, который будет совпадать с тем, что разрешено в ролевой модели. Вот, заканчивается этот поиск тем, что мы находим у аудитора Nexia Pachole сертификат с должностными полномочиями робота. То есть у них может быть запущен сервис, который автоматически для всех своих клиентов скачивает доступные для них документы и у себя фиксирует, там индексирует, как-нибудь производит автоматические расчеты по ним и так далее. Собственно, система нам позволяет разделить Ключи, которые мы должны через PKI регистрировать, и мы их можем записать в реестре, и содержимое конфиденциальных документов, которые мы не храним в реестре, так же, как и секретные ключи. Вот, но мы можем быть уверены, что это содержимое не поменялось за счет того, что контрольная сумма там зафиксирована. Более того, как я на предыдущей схеме показывал, когда участники между собой общаются, они могут друг у друга там, кэшировать эти документы. То есть Таким образом, мы не всегда обязаны ходить в определенный банк, который создавал этот документ, но если мы являемся полноправным участником сделки или наш клиент, например, нам доверяет, и он может оставить у нас в защищенном хранилище документ, который ему до этого был доступен. Следующий пример – иллюстрация того, как несколько уровней ролевой модели могут работать. Значит, У нас в табличке всего есть три строчки, которые говорят о том, что у меня есть счет в банке, еще у меня есть поставщик услуг, которому я доверяю делать платежи. Ну, отправлять платежки по этому счету, да, так корректнее будет сказать. И э, есть робот в банке, который такие платежки читает и изменяет мой баланс. При этом баланс является отдельным конфиденциальным документом, и другие участники, кроме меня и банка, его видеть не могут. Но вот, например, у меня есть поставщик услуг МТС, он в моем профиле моей организации прописан, и робот этого поставщика может автоматически отправлять определенные конфиденциальный документ, это может быть там XML с каким-то платежом, да, отправлять его в сторону банка. Вот. Следующий пример подобный, достаточно простой и популярный, что у меня есть факторинговая система, сейчас несколько даже есть проектов, которые делают в том числе на Ethereum подобные системы, у них есть какие-то способы работы с конфиденциальными документами, но вот мы предлагаем такой. Мы рассматриваем закрытый факторинг, это когда контрагент, которому я продаю товар, он не будет знать о том, что эта сделка зафакторена. До тех пор, пока он не произведет не выплату. То есть мы с ним договорились на определенный срок. Вот если деньги ко мне на счет не поступают, тогда уже банк, с которым я договорился о факторинге, отправляет ему уведомление. До этого он не знает, что банк может быть участником этой сделки. Вот ролевая модель, которая такой случай обрабатывает. И, собственно, последнее по технической сутевой части, что я хотел сказать, это что управление реестром участников сети э, тоже является бизнес-процессом, и таким образом мы такой контракт реестра унаследовали от контракта бизнес-процесса. Э, легло это достаточно хорошо, мы имеем в сети список участников, который можно считать, что это список участников бизнес-процесса ведения всего реестра. И э, мы более того получили возможность э, операции на изменение реестра проверять по той же самой ролевой модели. То есть мы э, не прописываем явно id ключей, которые администрируют нашу сеть, а мы просто вводим новые ключи и назначаем им определенные должностные полномочия. А поскольку наша роль во всем этом реестре, во всем этом бизнес-процессе как оператор, то наша ролевая модель позволяет э, при там, регистрации новой организации или при назначении полномочий ключа э, спрашивать, доступна ли нам такая функция по ее названию. То же самое могут делать приложения. Собственно, доклад мой про то, как разрабатывать смарт-контракты. Вот, но я сильно э, кодом не имел возможности, к сожалению, вас загрузить. Вот, э, тем не менее... вот те механизмы, про которые я рассказал, их возможно использовать в новых приложениях, в новых смарт-контрактах. Это достаточно просто. Вам не нужно беспокоиться о том, как вы будете работать с сертификатами, как там будут зарегистрированы организации, достаточно в коде своего смарт-контракта проверять, есть ли полномочия на определенные действия. Ну и как заключение, мы полноценно используем концепцию PKI по требованию сертификатора. Мы смогли повысить доступность в распределенной сети всей необходимой информации ключевой для проверок. Мы разработали ролевую модель, которая позволяет отвязать бизнес-логику от управления этими ключами. И что мне кажется наиболее здесь интересным, что все вот эти механизмы они реализованы в виде программного кода, который распространяется по сети, и его целостность, и авторство его, и доступность обеспечиваются средствами сети. Спасибо.